Добрый день! Я уже записываю, что нужно. Принесли баллончик, чтобы если вдруг волки, змеи, собаки, можно было бы себя защитить. В общем, разговор сегодня пойдет. Интересный, Кто не знает, я выпускала видео предыдущие. Два видео. Они были о том, что у меня было день рождения 25 лет. Вы понимаете, это четверть века. Четверть века мне уже сейчас стукнула. Пришла пора делать выводы о том, что изменилось за эти 25 лет. Точнее, какие итоги я сделала, подойдя к такому периоду, такому возрасту. Что изменилось? Что у меня поменялось в голове? Не надо сейчас вот слушать, вот кто, кому 25 плюс лет такие думают, вот, я сейчас послушаю, буду сопоставлять с собой. Нет, я буду лежать рассказывать лично о себе, потому что эти выводы могут отличаться от ваших, в зависимости от того, в каких условиях мы находимся, например, в каком городе мы живем, с каком коллективе мы общаемся, какие у нас вообще хобби, какая у нас работа и так далее, и так далее. все может отличаться, выводы могут быть абсолютно разные, но я рассказываю лично о себе, не нужно там какие-то пометки делать. Ага, а вот здесь она не права, а вот здесь вот нет, такого нету, вот мне 27 лет, например. Э, вот, вот это совпадает, вот это вообще не совпадает, типа она несет какую-то еруду. Я буду рассказывать только о себе, еще раз говорю, только о себе. Такой мой монолог, будет мини-монолог. будем импровизировать, я буду рассказывать какие-то свои мысли. Под звук горной реки, под звук пения птиц я буду разговаривать и рассказывать. Ну, смотрите. 25 лет стукнуло. Начнем по порядку, по категориям. В плане давайте природы. Коль мы в природе уже находимся сейчас, почему я выбрала такую локацию, да? она говорящая, говорит сама за себя. Достигнув этого возраста, я начала понимать, что я хочу быть ближе к природе. Я хочу что-то садить, какие-то цветочки, я хочу больше времени находиться на природе, я хочу постоянно ездить, постоянно что-то новое, видеть что-то новое постоянно менять, постоянно какие-то локации, именно природные, не то, что города менять, да. Я хочу постоянно где-то что-то путешествовать в плане сходить в гору, покупаться в реке, покупаться в море. Постоянно хочется каких-то перемен и вот как можно больше увидеть природных каких-то красот. Например, сегодня, да, я здесь, здесь горная река слева от меня, сзади от меня горная река. Вокруг прекрасные деревья, все зеленое пахнет, все птички поют, все время что-то вот природа, знаете. Вижу землю, хочу просто подойти и посадить туда семечко цветка. Хочу, чтобы оттуда выросли розы, я не знаю, что-нибудь вырастить, какую-нибудь петрушку, укроп хочу вырастить свой. Еще момент, хочется постоянно видеть животных. Я не знаю, с чем это связано. Постоянно хочется с животными время проводить. Я ходила в контактный зоопарк на день рождения. Не знаю, видео на этот момент. На момент выхода этого видео, может быть, то видео с контактного зоопарка уже вышло. Может быть, нет. Я не знаю, как я это распределю еще. Но сама суть. Я обожаю животных, обожаю природу. На данном этапе я это поняла. И к этому тянусь. И Нет огромного желания бегать, ездить, суетиться в городах. Хочется какого-то спокойствия, какого-то умиротворения. Вот такое. Я хочу козу. Не знаю, не то, чтобы я хочу молоко козе, сыр делать козе, да, и так далее, и так далее. Просто хочется, не знаю, собаку, козочку погладить. Короче, хочется уединяться с природой больше. А, еще, да, в плане дом или квартира Хочется дом Прожила я в квартире уже кучу лет Наверное, в сумме где-то лет 7-8 И сейчас я хочу свой дом Хочу уединение Хочу дом не просто, дом В каком-то супер общественном месте То есть где-то в супер каком-то продвинутом коттеджном поселке Нет, я хочу в каком-нибудь спокойном поселке Не в городе, где-то за городом Я хочу дом в лесу Хочу собаку Хочу во двор утром выйти не такая, доброе утро, мир! Привет, пес! Привет, кот! Пошли играть с псом, я не знаю. Пошла играть с котенком, я не знаю, что-нибудь. Пошла полила свои розочки, пошла полила свою там... Чтобы бы я еще хотела посадить? Ну, огурчики. Вот огурчики я люблю. Могла бы огурчики посадить. И полить, вот с утра это встать, на улице солнце. Или, наоборот, там зима на улице, нет солнца. Но ты выходишь, у тебя елка во дворе. Я не знаю, короче, хочется постоянно какой-то природы, какой-то вот такой движухи природной спокойно. Еще со временем, вот после 25 лет, стало еще меньше забот, что о тебе подумают, вообще, стало почти пофигу, на 70% из 100, по крайней мере. И постоянно хочется фотографироваться, запечатлеть интересные моменты, что потом в старости, знаете, если что-то подсматривать, что же там было в молодости. Хочется много готовить на природе, грилить, если вы смотрели мои видосики, там ранее тоже было видео, как мы грилили. Меньше сидеть за компом, меньше играть в видеоигры, меньше смотреть телек, гулять в любую погоду, даже под дождем. В плане здоровья пока не так сильно ощущается что-то возрастное, ибо мне все-таки 25, а не 40. И вообще я стараюсь придерживаться ЗОЖу, поэтому все более-менее в норме. Бывает, конечно, как у всех людей, там, непонятно, не супер здоровый человек, но все равно вот именно возрастного ничего такого нет. Больше хочется жить свою жизнь, меньше следить за другими, быть это блогер или сериал или что-то еще, просто хочется проживать свою жизнь. Меньше стала рискованности, больше какой-то осознанности, рациональности. Ну, типа, например, вот, то первое, что в голову приходит, мы раньше в детстве на велосипедах катались, там, по каким-то горам, по каким-то ямам, там, на роликах могли, где угодно с горы лететь, просто на самокатах там гонять. Все, такого больше нету, то есть идет какая то рациональное мышление, типа здесь я могу пораниться, здесь я не буду этого делать, потому что там последствия могут быть такими-то, такими-то. Сейчас такого нету, поэтому вот это тоже пришло к 25 моим годам. Что касаемо эмоциональности, я стала более эмоциональной, я стала более веселой, более какой-то позитивный я стала постоянно... Радоваться больше радоваться, наверное, связано с тем, что где-то внутри я проседаю те мысли, закапываю, чтобы не думать о том, что я старею, может быть, я начинаю как-то больше на позитиве быть, пребывать в таком состоянии, я не знаю, с чем это связано, но, в общем, больше позитива стало и больше нервов. Ну, значит, получается, больше эмоциональности стало. Я больше ненавижу тупых людей, еще больше, чем раньше. Если я вижу, что они тупят или глупят, или что-то прям тормозят конкретно, я все время эмоционирую на этот счет, а постоянно нервничаю. Ну, это понятно. В общем, наверное, потому что я чувствую, что я это уже переросла, например, я это уже осознала. Я уже так себя не веду, а вижу, например, людей, которые более старшего возраста, и они начинают тупить, как я тупила, там, например, в свои 15-18 лет. Они тупят в сознательном возрасте Меня начинают это калить и я начинаю нервничать И я начинаю не понимать и недоумевать Вот так В плане друзей Я не нуждаюсь, как раньше В большом огромном количестве друзей Я уже не нуждаюсь Я Это что, вертолет? О, вертолет, прям так низко Ой-ой-ой А что это? Ой-ой-ой, как страшно Его не видно было. Я вообще боюсь вертолётов. Как он низко пролетел. В плане друзей я не нуждаюсь уже в таком большом количестве друзей, как раньше, в таком большом потоке, проходящих мимо моего жизненного пути людей. Я хочу, знаете... Боже, ну что за птичка? Я не понимаю. Сегодня вся природа решила ко мне выйти на глаз. А, да, я, я сейчас уже больше думаю о том, что вот мои лучшие друзья, это моя мама, мой папа, моя бабуля, ну и еще есть одна подруга, которая моя тоже любимая, вот, и то есть больше мне не нужно особо, да, там нуждаюсь в каком-то общении со стороны, но не в том, что прям такое близкое общение, то есть у меня уже более сформированный круг общения, и я больше не нуждаюсь в том, что... Мне нужно вот тут познакомиться, а вот бы мне побольше друзей, а вот бы с друзьями большой компании выехать куда-то туда, а вот большие компании потусить. А вот, вот этого больше нету, это куда-то пропало. Не знаю, может нагулялась уже, натусовалась уже. В плане семьи, кстати, вот то, что я сейчас живу далеко да, от родителей, от семьи своей, вот, пришла к тому мнению, что хочу переехать поближе к ним. Есть такой момент, что постоянно думается о том, что нужно быть ближе к своей общине. Вот. Хочется больше времени проводить все вместе, праздники проводить. Вообще, как-то вместе время проводить. В общем, не знаю почему. Как-то тянет меня туда. Больше времени. Раньше, если не было такого, что надо как-то. Каждую неделю собираться вместе. Сейчас вот мы видимся намного реже. Есть такие мысли, что надо больше времени вместе проводить. Даже без причины. Просто больше времени проводить. Все стареют, как бы я старею, всех стареют вокруг. Поэтому надо как-то вместе как можно больше времени провести. Что касаемо работы, кстати, да, тоже есть такие мысли, что постоянно хочется что-то новое узнавать, что-то в чем-то новом себя пробовать. Не знаю, почему, может быть, это как-то даже удел... Более молодых, я так скажу, не то, что я старая, но просто более в юном возрасте ты хочешь, порывы у тебя, знаете, такие, типа ты хочешь и тем заниматься, и тем заниматься, и не знаешь, чем тебе заниматься, и здесь хочешь добиться успеха, и здесь хочешь добиться. У меня только сейчас это проснулось, может быть, потому что вот эти два-три года, три года я уже не работаю, и, возможно, из-за этого у меня уже организм настолько созерцал, что хочет во всем добиваться чего-то. Что-то я увидела, о! такая тема. Блин, охота в этой теме что-то добиться. Хочется изучить поглубже. Здесь тема. Блин, хочется здесь. Знаете, это больше назвать боязнь, что то вот не успеют в своей жизни. То есть я постоянно, я заказывала кучу книг. Я листала Озон, книжки смотрела. Думаю, какие же мне книжки заказать? И просто... Это интересно, это интересно, это рейтинг хороший, это интересно. Но заказывала себе кучу книг, две полки стоят, до сих пор там прочитано полностью. Если 3-4 книжки, дай бог, есть, то уже хорошо. Где-то что-то я начала, знаете, там 10-20 страниц, 40 страниц прочитала, так думаю, так, на следующий день. Блин, ну эта тема уже, я примерно понимаю, о чем там речь. Хочется еще вот в этой теме углубиться. Например, открываю про эту тему, читаю, еще 50-70 страниц прочитала, думаю, так, все, книжка понятна, все взять, короче. И дальше начинаю другие книжки изучать. В общем, какой-то порыв, я не знаю, чего-то все время не успеть куда-то все время рваться. Я не знаю, как это объяснить. Возраст это это или не возраст, или какой-то мой образ жизни. Опять же, не могу сказать точно. Но я рассказываю, что именно достигло и поменялось в мировоззрение до этапа достижения 25 лет. В плане семьи, конечно же, кстати, еще последний момент. Да, давайте об этом еще поговорим. Могу что-то забыть сказать, но я сейчас быстренько в порыве импровизации я расскажу еще один момент. Я постоянно анализирую будущее, с точки зрения детей. Сейчас расскажу, к чему я говорю. Про что я говорю. Например, э, я хочу дом в там-то, там-то выбираем места С точки зрения комфортно ли будет не только мне в первую очередь, а моим детям, которых еще нет, но они будут. Я анализирую вот так, допустим. В этом месте я бы хотела жить. Ну а что будут делать мои дети, типа, со, с точки зрения их я рассматриваю Выбор города Я не буду выбирать вот этот город Потому что типа моим детям будет там некомфортно Ну то есть вот, мысли о будущем с точки зрения моих детей То есть я уже не думаю о том, что мне было классно там, где... ну, Понимаете, о чем я говорю? Размышления о будущем с точки зрения комфорта своих будущих детей Вот так Муж уже все ищет Говорит, пошли, давай, заканчиваем Саш, ты что идешь? Дай еще две минуты и все. Давайте еще моментик расскажу. А ты меня уже ждут. В общем, с точки зрения счастья. вот Для меня сейчас счастье так легко меня осчастливить. Вообще просто чем угодно. Мне можно подарить даже. Вот, вот цветочек мне подаришь. И я уже счастлива буду. Вот у меня сразу настояние будет в космосе. То есть мне очень легко осчастливить, обрадовать, удивить, просто элементарно. Мне можно включить какую-нибудь любую веселую песню, я могу танцевать. Просто вот, я не знаю, наслаждение жизнью большое идет. Опять же, это может быть не связано с возрастом, но в данный момент я себя так чувствую. У меня был момент грусти на, мо на день рождения своего. Я там как-то что-то загрустила с самого утра. Но потом... Как-то это все прошло. Игрусь, печаль ушла. Поиск счастья постоянно. То есть наоборот, поиск каких-то позитивных эмоций. Боюсь не успеть за этими позитивными эмоциями. Постоянно ищу их, постоянно чем-то хочу себя обрадовать, чтобы нажиться. Так сказать, вот нажиться в хорошем смысле. Не на ком-то нажиться. Именно вот нарадоваться, успеть, наглядеться, успеть. Короче, вывод из всего этого: я боюсь чего-то не успеть. Вот, если вы достигли своего возраста, в 25 лет там и больше, да, расскажите, что у вас произошло. В комментариях напишите, что у вас такого кардинально изменилось в мировоззрении, в своем, в ощущениях каких-то, да, в мыслях. Что у вас изменилось? Интересно почитать. Вот прям, да, то, о чем хотела поделиться. Я рассказала. чуть чуть танцевать станцевать охота. Какое-то сегодня пассивное настроение. В общем, давайте. Пишите в комментах. Мне будет реально очень интересно почитать. Все, я побежала. Пока. Сашуля! Я все!